Так бывает, что люди иногда опаздывают. И, конечно, у них есть объективные причины. Маршрутка не приходит, пробки, что-то случилось и далее, и далее, и далее, и далее. А на самом деле, ну как сказать на самом деле? Считается, что причин для опоздания не так уж много. Либо человек хочет внимания. Представляете, когда все сидят, все началось, какое-то мероприятие, и тут заходит этот человек. Все, внимание, куда? на него, конечно. И тогда он получает, да, суррогатное, но внимание. Это же классная история. Хотя в это время он говорит, что ему очень стыдно, что он все делает, чтобы не опаздывать. А, у меня была такая знакомая, которая не просто опаздывала, а приходила через полчаса после начала занятия, а ну то и весь час. И когда она заходила, тут уже даже раздавался смех, потому что а, полтора часа пары а она приходит через час, считайте, пара уже закончилась. Как она это делала, она честно не знала сама. Но каялась, клялась, что больше не будет, работала с собой, но что-то никак не получалось. И в данном контексте, ну просто так, как это знакомая, я в курсе ситуации, там действительно был вариант внимания. И таким образом она получала то внимание, которое не получала в других местах. Простой способ, бессознательный, но хорошо работающий. Есть другой вариант, и здесь уже другие примеры. Если человек не хочет тут быть, не хочет сюда идти, не хочет тут находиться. У меня был интересный случай, когда женщина договорилась со мной о визите. И она 40 минут со мной на телефоне искала мой офис в это время она ходила вокруг офиса то есть она даже не была в это время где-то в других местах и когда она пришла в офис я бы наверное даже не заметила эту историю потому что люди не всегда просто найти его она села и сказала что это было я... Как привычный, только что сказал, вы знаете, офис не так просто найти и тому подобного рода вещи. Она говорит, не-не-не, подождите. Рядом с вами есть студия танцевальная, в которую я водила свою дочь. И когда вы мне сказали, где находится офис, я прекрасно поняла, где он находится. Почему я не могла найти ваш офис? Вас, наверное, уже не удивляет, что она моей клиенткой так и не стала. Как я это говорю, ноги не идут. Иногда э, бывает такой подсознательный момент, когда э, с одной стороны хочется, с другой не хочется. Э, ко мне сегодня клиентка опоздала на 30 минут, и она честно говорила, что маршрутка еле ехала. И э, я даже не звонила ей, где она находится, потому что я не первый раз ее вижу. Я знаю, что человек рано или поздно все равно придет. И действительно, мы работали над достаточно сложной проблемой. Да, она молодец, мы все сделали. Но ей было страшно даже начинать работать, не то что продолжать. То есть, когда вы опаздываете, подумайте, зачем вы это делаете. Вы знаете, я сейчас вспомнила третий случай. Это уже часто бывает со мной. Когда я куда-то опаздываю, вдруг оказывается, что туда, куда я иду, либо там человек задерживается, либо там человек опаздывает, либо там что-то не получается, не случается. И тогда всем хорошо. И опаздывают два человека, и все приходят вовремя, если можно так выразиться. Такое тоже имеет место быть. Поэтому, когда вы опаздываете, подумайте, вам уже стыдится или еще э, рановато. И плюс ко всему, наверное, здесь совсем плохая история. Э, пока вы не займете внимание по-другому, пока вы не поймете, что вам дают опоздание, пока вы не поймете, почему вы сюда не хотите идти, Опаздывать вы будете. Это не привычка, это состояние. И вселенная нас бережет, она всегда на нашей стороне. Вот как-то так всего-навсего опоздание. А сколько люди вкладывают в то, чтобы не опаздывать, чтобы быть вежливыми и так далее. Не все в этой жизни измеряется привычками. А и наше отношение ко времени, оно тоже делается